Стволы пистолет Фортнайт И знаешь, что такое грань? Смотри, вот это как кусок гидрэда Магазин, патроны, понял? это вот какая-то снайперка Вот самый дешевый пистолет 399 рублей стоит Я посмотрю, хотел купить его, но он какой-то этот Что-то мне не очень понравился Вот еще вот этот, более качественный За рубль всего лишь за 1000 рублей вот такой да. Тут Еще базука есть ну вот этим реально можно, наверное, прострелить что-нибудь, вот это вообще ползука, да, ну-ка, барабанный Да, вот это хороший, звук хороший, значит, это, блин, стреляет нормально, вот это, вот такой, туристичный дизайн, тут еще вообще капитально детский, есть, конечно, типа динозаврик Ну, смотри